У тебя? Ну, так, добрый вечер, дамы и господа. Здесь, чтобы все знакомые лица. К сожалению, сегодня мы будем в тесноте, но я думаю, что не в обиде, да? Потому что все мы хотели в субботу переговорить с владельцем компании Таксон, но так, из-за ряда обстоятельств не получилось приехать Ярослава Шестопова. вот, Но, тем не менее, компания свое слово держит, Ярослав тоже. Мы в этом, конечно, тоже не сомневаемся. Он прилетел сегодня. У вас будет возможность Спасибо. сегодня не просто узнать о новостях и стратегии развития компании вот на ближайшие месяцы, то, что мы будем сегодня с вами реализовывать новый этап развития компании. Но еще мы ответим на ваши вопросы. Все они подготовлены на листочках, все вы свои заявки. Все вопросы будут отвечены здесь. Вот. Ну и подведем потом небольшой итог, потому что сейчас у нас три часа состоялась работа, и приговоры шли с владельцами таксопарков, достигнутые... Результаты. Я думаю, что вы скоро, в ближайшие 10 дней, увидите их на экранах своих мобильных приложений. Но я думаю, кто сегодня зайдет в мобильное приложение, уже может увидеть, сколько там машин. да. Вот. Давайте поаплодируем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, да, извиняюсь, что мне не получилось приехать на мероприятие. Просто график очень жесткий. Я сегодня прилетел, завтра улетаю, да, поэтому приходится очень много ездить, очень много работать, в том числе работаем с таксопарками. Почему все, скажем так, чуть-чуть, немножечко, скажем, затянулось, чтобы, чтобы все понимали, изначально хочу объяснить. И вообще, как, допустим, происходит работа над приложением. Если вы откроете приложение яндекс такси и посмотрите на версию приложения, то вы увидите версию 3.99. Я вот недавно смотрел. 3.99. А чтобы было 3.99, сначала было 1, потом 1.0.1, потом 1.0.2, 1.0.3, ну, потом дальше 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 и так далее. То есть приложение обновилось. 400 раз, грубо, Яндекс. Мы за 7 месяцев сделали... Мы, во-первых, обновляли старую версию приложения, но мы за 7 месяцев запустили новую версию Android, мы запустили новую версию iOS, вы все об этом знаете. Более того, мы уже 8 раз обновили Android и iOS версию. То есть это проделана большая очень работа. Кабинет владельца таксопарка Фактически готов. Единственное, что осталось сделать, это к кабинету владельца таксопарка привязать телефонию и платежную систему. Для чего это нужно, я сейчас объясню. По логике работы с таксопарками, сегодня мы договорились в Хабаровске запустить. У меня прилетит сюда представитель, буквально в течение недели, и он будет, во-первых, смотреть за расходованием средств компании, потому что я к этому моменту отношусь очень-очень строго. Мне сегодня предлагали представители Благовещенска, говорят, да, мы готовы 2000 бортов включить в систему. Я говорю, замечательно, что надо? Они говорят, 7 миллионов рублей. Я говорю, понятно. Я говорю, а какие, как условия, во что будем вкладывать? Я говорю, напишите, куда, что, реклама, там, что там, офис. Они говорят, не-не, мы сами вот гарантируем... То, что 2000 бортов будет. Я говорю, а заявки где берете? Они говорят, с Яндексом работаем. Я объясняю, ну если вы с Яндексом работаете, а как вы Яндексовские заявки будете таксформу отдавать? Вопрос логичный же, да? Угу. Это первый момент, да? А второй момент, ну, когда я задал вопрос, я говорю, давайте ограничимся, там 100 бортов заведите, давайте мы за 100 бортов заплатим. Мне надо сразу все 2000 платить. Ну, если я буду вот так вот деньгами кидаться, но зачем тогда я буду нужен на этом месте? Меня надо будет выгнать просто-напросто, да? И не совсем все так. Мы просто-напросто к деньгам относимся очень-очень, ну, строго, наверное, да? Поэтому компания вкладывает деньги, ну, скажем так, мы разговариваем с таксопарком, мы сегодня разговаривали здесь, и в ближайшее время но месяц-два мы надеемся в Хабаровске запустим там до 500 бортов. То есть это такое, сегодня мы пришли к решению к этому. Что, давайте я по логике просто пройду, чтобы понимали, я буду сам нажимать. потребности владельца таксопарка любого. Увеличение продаж через продажу заявок. Что делает таксопарк любой? Вот просто. Таксопарк первоначально продает заявки. Чем больше заявок он продаст, тем лучше. Таксопарку желательно, чтобы и машины были не его, чтобы он не вкладывался, там, грубо говоря, в ремонт, в техническое сопровождение этих машин. Много моментов. Таксопарку важно продать как можно больше заявок. Если есть возражения, потом с удовольствием отвечу. Второе, что интересует, это рост числа заявок от пассажиров. Чем больше будет заявок приходить, тем больше лучше будет мне. Рост водительской структуры и расширение географии. Давайте зададим вопрос любому владельцу таксопарка насчет того, что ну вот он в Хабаровске, хотел бы он, допустим, запуститься, допустим, в Омске. По логике, просто идем по логике. Поддержание таксопарка в рабочем состоянии. То есть те люди, которые держат таксопарк, они думают о том, а что там накрылось, и они постоянно на связи находятся, чтобы это все работало. Взаимодействие с органами исполнительной власти в плане получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси То есть это тоже головная боль таксопарков, потому что таксопарки сейчас это принимают все на себя И государство в последнее время пытается это все закрутить гайки, чтобы все работали там централизованно Следующий момент это сократить расходы, как можно меньше сделать расходы и как можно сделать больше прибыли. Следующий момент это конкуренция если, допустим, вот в небольшом городе, ну, допустим, взять, допустим, ну, тот же самый Благовещенц, допустим, у нас 5 таксопарков. У меня 100 бортов, у каждого по 100 бортов. Но я конкурент ему, он конкурент мне, и все мы конкуренты, и мы все друг другу там желаем, чтобы там кирпич на голову упал. Вот. Демпинг цен интернет-агрегаторами – это тот же самый Яндекс, это тот же самый Uber, это тот же самый Гет. Потому что фактически, ну, цены все равно, очень большой демпинг. Потому что водитель такси сейчас, ну, собственно, как водитель маршрутки. Сейчас проще, допустим, собраться вчетвером, вызвать такси и уедешь дешевле, чем на маршрутке. Ну так, это проблема. Наработка его собственной клиентской базы и обработка всех поступающих заявок. То есть, чем я, если я таксопар, чем больше заявок я продал, тем лучше для меня. То есть... Мы когда проводили аналитику, и было очень интересно то, что 80% таксопарков по стране, 80%, еще все работают по старинке, работают через диспетчерские службы. 80%! Особенно в небольших городах. Да и в больших городах то же самое. Очень много кто. Там тот же самый командир, они вроде бы с Яндексом работают, но у них есть своя диспетчерская служба обязательная. Яндекс сделал очень-очень хорошо, интересно. Они здесь кстати в Хабаровске тоже не перестали уже датировать это мне сегодня сказала девочка которая с Яндексом работает то есть датировали, датировали сейчас они раз, датировать перестали и начали повышать цену поездки Но повышение цены поездки сразу же затрагивает фактически пассажира правильно? то есть количество заявок в любом случае сокращение а для водителя если они допустим сейчас ну они владельцы таксопарка вставят в такую ситуацию что несколько никуда нет выхода. Что делает таксфон? Ну по расходам, расходная часть это для владельца таксопарка это реклама, это технические расходы, это расходы на оформление всех необходимых документов, налоги и содержание диспетчерской службы. Это те расходы, которые несут таксопарк. Что мы даем? Первое общая пассажирская водительская база. Как это работает? Uh, у меня таксопарк, у меня 100 бортов. У Артема 100 бортов, у вас 100 бортов. Вот мы три таксопарка в небольшом городе. Uh, вы забираете хлеб у меня, я у вас, мы конкуренты. Если вы заходите в таксфон со своей диспетчерской службой, и я захожу в таксофон, и Артем заходит в таксфон, то фактически uh, водители, то есть вы можете давать заявки либо только своим водителям, либо вам без разницы, кому отдать. То есть, если мой водитель оказался, вы выкинули заявку, продали ее фактически в систему, выкинули ее, да? И у водителя две галочки. Он может платить только 10-20 рублей, допустим, в сутки, а может дополнительно принимать заказы диспетчерских служб, получить платить 10% с заявки. Как думаете, что будет водитель ставить? Одну или две галочки? Две. Правильно. Вы то есть ваша диспетчерская служба выкинула заявку. Но у вас в этом районе нет машин. А в этом районе у меня есть машина. Моего таксопарка. И машина моего таксопарка забрала этого пассажира и увезла. Из личного кабинета водителя к вам на таксопарк сразу ушло 10%. Понимаете, да? Я выкидываю, то есть вы можете продавать, у вас было 100 водителей, стало 300. Я могу продавать сколько угодно заявок, потому что количество водителей моих тоже увеличилось многократно. Но помимо того, что мы с вами зашли в бизнес-такс мы же заходим с вами не просто так. У нас же есть наработанные определенные клиентские базы, с которыми мы работаем, которые звонят на телефон, которые дают заявки. Правильно? То есть мы заводим не только водителей, мы заводим клиентские базы. То есть я как таксопарк зашел, допустим, там город Куса, но я зашел не просто так, у меня есть диспетчерская, я завел свою водительскую базу и пассажирскую базу. Пассажиры мне постоянно звонят, но теперь я не передаю, допустим, заявку только своим водителям, я эту заявку фактически продаю водителям таксопора. Понятна логика или нет? То есть общая пассажирская и водительская база. Продажа заявок любым водителям, водителям привлеченных таксом, водителям своих или чужих таксопарков. То есть мне без разницы. Я теперь, у меня таксопарк растет без моего участия, и я могу продавать сколько угодно заявок. У меня если раньше не хватало, допустим, машин, то есть постоянная головная боль еще для владельца таксопарка, это увеличение таксопарка, развитие его. Потому что зачастую, почему пассажир долго ожидает машину? Да потому что машин свободных нет. Заявка есть? а машин свободных нет. А если таксопарки объединились и начали выкидывать на биржу эти заявки, то машина всегда есть. Выгодно для пассажира быстро уехать? Конечно. Первый момент. Для таксопарка он выкинул заявку, он продал ее, ему какая разница, от кого он получит эти деньги? А таксфону выгодно, потому что вся эта система заездила и сразу появилось много машин и много пассажиров. Если сейчас сказать, допустим, да, идите подключайте водителей, пока машин нет, допустим, да, вот пока сейчас только это все делается. Это проблематично сейчас разговаривать. А когда машины поедут по городу и пассажиры уже будут, да, то подключить водителя будет очень просто. Просто по логике. Рост числа выполняемых заявок, я сейчас объяснил, рост клиентской базы. Пропадает вопрос конкуренции. То есть мы не конкуренты. Если мы выкидываем заявки и продаем, нам без разницы, чей водитель отвезет. Вопрос конкуренции снимается полностью. И рост заявок. Потому что пассажиры опять же ездят где? Там, где больше машин, где он может быстрее уехать и качественнее уехать. Все это мы даем. Возможность давать... Если таксопарк не хочет, допустим, выкидывать на биржу заявки, он может через нашу систему давать заявки только своим водителям. Но хотя это не выгодно, выгоднее гораздо, чтобы кто захочет, тот забрал. Потому что мне, допустим, ну, важно допустим, больше денег заработать. Снижение расходов на привлечение новых водителей. Потому что не только таксопарки заводят своих водителей, но и таксфон постепенно все равно заводит водителей. И в любом случае они берут заявки из системы. Нормализация конкурентной среды я объясню. Плюс дополнительно возьмем, если, допустим, мы Ед, допустим, возьмем, Яндекс возьмем, Яндекс диктует цену. Яндекс говорит, вот ты можешь ехать только по такой цене. Ты не можешь там, допустим, там, а я готов его вот там вот за 100 увезти. Они прописывают цены. То есть, сказать там, что ты не согласен, ну, сложно. А у нас, допустим, в системе, и мы сделаем так, чтобы каждый водитель, в принципе, это все дорабатывается, доделывается, чтобы каждый водитель фактически мог поставить свою цену поездки. То есть, если я решил подзаработать на такси, я могу поставить цену посадки, цену километров в пути, цену минуты в пути. И если пассажир вызывает машину, то рекомендуемая цена ему будет, если моя машина к нему ближе оказалась, именно цена моей машины, с которой я там могу поторговаться. Но функцию вот этого там торговли цены, мы ее чуть-чуть ниже уберем, потому что фактически, опять же, как показывает последняя практика, люди просто соглашаются, рекомендуемая цена заказать уехал. Теперь что мы предлагаем таксопаркам для того, чтобы они зашли в бизнес. Первое, лицензия мини бесплатно Таксопарку отдаем лицензию просто бесплатно. Просто за то, чтобы они зашли и чтобы установили, что начали работать. Доля в проекте таксом 200 долей на эту лицензию. 200 долей таксопарку, чтобы запустить его. Кабинет владельца таксопарка бесплатно и бессрочно. Брендирование машин бесплатно. Реклама, то же самое, что и здесь, допустим, вы видите сейчас в Хабаровске. за счет компании. То есть компания начинает вкладывать деньги в рекламу и в развитие. Но вкладывать не так, то, что а дай нам столько денег, а вкладывать обдуманно. То есть есть люди, которые будут следить за расходованием денежных средств и отчитываться перед компанией. Все вопрос такой, это все очень серьезно. Лицензирование водителей первые три месяца за счет таксфон. То есть мы сняли, скажем так, определенное напряжение, которое лежало на владельцах таксопарков, мы говорим, не надо, заводите, брендируйтесь. На каждую брендированную машину компания оплачивает вам лицензию. Компания оплачивает лицензию. И плюс дополнительная юридическая поддержка таксон. То есть какие-то сложные вопросы будут решать юристы такс Тем самым мы открываем регион, мы запускаем такси, мы более того... Мы показываем владельцам таксопарков то, что ну, фактически вплоть до открытия диспетчерской службы компания профинансирует все для того, чтобы запустить таксопарк. Потому что как только сейчас поедут таксопарки, вам будет гораздо проще подключать водителей и всех остальных. Опять же таксопарки, которые мы подключаем, компания же подключает не под себя, а вы приводите к нам таксопарки, мы просто с ними работаем, объясняем и они становятся опять же под вас. Таксопарки все становятся под вас. Это первый момент. А второй момент. Компания уже объявляла и э, слушали э, вебинар, который был во вторник. Произошло много изменений. Определенных таких, которые касаются структуры управления компанией. Я сейчас тоже об этом объясню. Но э, самый такой момент. То, что э, все люди сейчас могут писать. Через личный кабинет, скажем так, как письмо, где могут просто, допустим, ну вот, допустим, на море. Есть, допустим, там у нас количество определенных партнеров, которые могут, допустим, пригласить на мероприятие, когда приедет компания. Ну, допустим, человек 200 водителей такси и, допустим, владельцев нескольких таксопарков. В этом случае приезжает компания, и компания с ними работает, компания им объясняет логику. Всю логику, всю глубину логики, как это все. И компания подключает их опять же под вас. Более того, мы привозим рекламные материалы, привозим сразу же наклейки, все-все-все. И если все в порядке, значит присылаем опять же своего представителя, который открывает город. Реклама, продвижение и все, что я сейчас объяснил ранее. Преимущество таксфон в этом во всем. Во-первых, распространение за счет интенсивно развивающейся партнерской сети в России и в СНГ. То есть ни для кого не секрет, что партнеров у компании много и количество увеличивается. Все это как раз вот и дает тот рост. Потому что нам не нужно сильно много, допустим, искать, допустим, нам не нужно выискивать владельцев таксопарков, которые хотят с нами сесть за стол переговоров. То есть мы говорим, что компания приедет. Владельцы таксопарков уже здесь, мы с ними разговариваем. Нам не нужно никого искать. Это все делают партнеры, потому что вы фактически таксопарки подписываете под себя. Таксон не диктует условия сотрудничества и цены на поездки. То есть, какую хочет цену ставить таксопарк, то он и ставит. Таксон всездорово поддерживает бизнес, то, что я вам и рассказал. Растете вы, растем и мы. То есть, мы вкладываем деньги в рекламу. То есть, мы фактически, допустим, таксопарк, там, 30 бортов, 50 бортов решил зайти, допустим, в таксфон. Мы помогаем ему, мы даем рекламу, мы вплоть до того, что открываем диспетчерскую службу, организуем службу диспетчерской поддержки. То есть все делаем для него, чтобы раскачать его бизнес. Но раскачивая его бизнес, фактически мы раскачиваем так. Потому что борта едут от таксфона. И под такс ними брендами, и эти борта начинают возить пассажиров, реальных пассажиров. С формируете свою общую клиентскую базу. Фактически, каждому из нас, если вы, допустим, мы три представителя таксопарка вошли, допустим, в бизнес города, допустим, да, мы каждый, для каждого из нас фактически важно развивать и чтобы это все работало. И так как все пассажиры общие и водители общие, гораздо проще работать, мы не конкурируем. Ну и с каждый партнер может, по сути, открыть свой таксопарк. Более того, система, почему долго работаем, мы привязываем СИП-телефонию к кабинету владельца таксопарка. Я его сейчас покажу, кабинет владельца таксопарка. Можно будет сделать так, чтобы, допустим, можно будет открыть такси, допустим, в Омске, с собственным номером телефона, с диспетчерской Омской. И звонки все будут поступать в систему, допустим, если вы находитесь в Хабаровске. А таксопарк у вас может быть в Омске, то есть эта система тоже будет работать. Теперь, собственно то что еще мало кто видел кабинет владельца таксопарка то есть это базовая версия тестовая версия но показать я могу уже то что он фактически готов В настройках таксопарка то есть владелец присваивает имя таксопарка номер телефона может все цены это то что я сейчас говорил видит всех водителей на карте в режиме реального времени то есть все водители которые будут ездить передвигаться он их всех видит он их все может отслеживать может передать заявку клиент откуда куда Задаются роли пользователя, то есть владелец таксопарка это одна роль, то есть он видит всю систему. Диспетчер может видеть ограниченный функционал. Здесь клиентская база, то есть все клиенты, которые будут через СИП-телефонию звонить, они фактически автоматом будут записываться в базу. Если этот клиент уже звонил раньше, то система автоматически занесет все его данные. То есть очень быстрая подача заявки. Все очень просто. Место пользователя на карте. Активность водителя. Можно будет отследить не только активность, допустим, определенного водителя, а вообще, как водители твои ездят, сколько они зарабатывают денег, вообще их активность всю полностью. Если машину вы передали в аренду этому водителю, то система отследит, когда и сколько он должен платить денег в систему. То есть все максимально. Поэтому просто продукт очень сложный, из-за этого есть определенные там моменты. Просто э, программирование, почему я обращался во вторник и э, объяснял то, что компании нужно, грубо говоря, 2-3 месяца, чтобы допилить сюда до идеала. Это не стол собрать, вы должны это понимать. Программный продукт, его помимо того, что мы делаем, его надо тестировать. Мы сейчас усилили, усиливаем службу технической поддержки, для этого в Казани открытый офис. Вот, там подготовленная телефония, номер 8800 уже работает. Единственная проблема в Казани, которая обстоит, очень сложно, мы уже подобрали там часть персонала, но очень сложно найти персонал, который сядет в техническую поддержку, потому что люди, которые приходят, ну, допустим, пришел допустим человек, у него зрение минус 7, там пришел человек, который заиграется у него плохо с дикцией. То есть мы не можем, проблема с наймом персонала. Мы даем хорошую зарплату, но выбираем, подбираем. Как только мы это сейчас сделаем, это все запустим. Теперь по лидерскому совету. Лидерский совет будет расширен. То есть не будет там три человека решать за сеть, 4 человека, там 5 человек. А фактически из каждого региона будут партнеры, которые войдут в лидерский совет. Лидерский совет будет собираться один раз в 10 дней. Лидерский совет будет работать с директором по сети, Директор по сети, это Игорь Вороничев, наверное, все его знают. Вот. Человек, он довольно-таки порядочный. Игорь Вороничев, как директор по сети, он входит, то есть управление компанией российской ГФА «Арусцентр», оно изначально носит не просто, допустим, там один директор управляет, а совет директоров. Это директор по сети, это технический директор, это коммерческий директор, финансовый директор службы безопасности. Но директор по сети имеет полное право задать вопрос финансистам и проверить это все. И, допустим, сколько денег поступило в компанию, куда они ушли. То есть вот то, что вот я изначально говорил, то, что мы изначально декларировали что? Мы изначально декларировали то, что 20% от абонентских плат будут собираться в определенном фонде. Замечательно, хорошо. Мы сделали несколько лучше, и это все сейчас будет тоже закреплено в документах. Мы сейчас сделаем так. Мы 50% всех поступающих денег в компанию, независимо откуда они поступили, за продажу лицензий, с абонентских плат водителей, мы все оставляем в компании. И это все как раз гарантирует всем партнерам те выплаты, которые компания говорит, что она будет делать. И все это можно будет проконтролировать спокойно по, через директора по сети. То есть не просто это я, допустим, буду говорить, а директор по сети имеет право зайти в бухгалтерию, поднять всю документацию и посмотреть сколько, где, что, чего находится. И куда, что ушло. Лидерский совет работает с директором по сети. Лидерский совет будет расширен, я уже сказал, и в лидерский совет войдут представители региона. То есть они тоже будут принимать, скажем так, в развитии самое-самое активное участие. То есть лидерский совет будет рекомендовать то или иное действие, к чему будем смотреть, присматриваться, прислушиваться и делать. Потому что, в принципе, еще раз, я очень благодарен всем партнерам, за то развитие, которое компания сейчас получила, за то, что мы сейчас имеем возможность, скажем так, начинать развивать само приложение, двигать его. Примерно все. Спасибо. Спасибо. <плодисменты> да? Да, может быть, просто у зала поспрашиваем. Это будет лучше еще так. А не, чтобы не были атлантикные вопросы, лучше пройти, мы да, сразу забротокалируем, мы его заберем, а я как секретарь. Да проще нет, я проще тогда заберу эти вопросы, отдам просто на вебинарах подготовить, потому что по службам раскидают, с вашего позволения. Я заберу вопросы и попрошу просто-напросто службы, те, которые отвечают, ответить на них, и чтобы мы на следующем вебинаре компании, мы на них на все ответили. Это будет проще, потому что вы понимаете, что я, допустим, я не юрист, вот, и на сетевые вопросы я тоже отвечать не могу, я не сетевик. Моя задача это сделать так, чтобы приложение идеально работало, чтобы кабинет владельца таксопарка идеально работал и чтобы это все поехало. Давайте вопросы из зала, это будет лучше, да, слушаю Сейчас вообще сколько в системе водителей? В системе на данный момент зарегистрировано порядка. Всего в, в качестве водителя порядка 20 тысяч. Но реально находятся на линии. Сейчас у нас активно поехала Казань. Прям хорошо поехала Казань. Там пошли заказы. Магнитогорск поехал хорошо. Дальше, значит, Челябинск, Златоуст. Тоже нормально поехал. Санкт-Петербург очень хорошо. В Санкт-Петербурге всегда много машин. В Москве стало больше машин. Но... Иван Миленин, он тоже вот сейчас сюда приедет, фактически он будет представлять здесь мои интересы. Иван Миленин – это один из, скажем так, владельцев таксопарка, который сейчас работает с компанией. И э, мы бы, наверное, работали бы и лучше бы, и серьезнее, но поймите, э, мне, во-первых, нужно убрать, во-первых, вот эти критических ошибок нет, приложение работает. То есть вы можете вызвать машину, можете уехать спокойно. Артем сегодня сколько уезжал? Да? Два раза. Два раза с таксфоном. Я прошу всех, если вы ездите на такси, пользуйтесь таксфоном, потому что ну, это развивает бизнес, это просто это на общее благо, не более того. Так вот, ситуация такая, то, что нужно исправить мелкие баги, которые есть в приложении, а они есть, и мы о них знаем. Просто... Мы не можем, мы и так, у нас программисты работают очень-очень. Мы, кстати, показывали программистов, наверное, видели, да, все? <связываем> да, ребята молодые, но я вас уверяю, что все очень умные, то есть там глупых таких нет. Это, это только мы показали офис, мы еще не показали, сколько людей на удаленке работает. То есть это те люди, которые вот работают постоянно. Без ротации, без особой. То есть они как зашли, так и работают над этим приложением. То есть никто никуда не бегает. Это большая проблема для программистов, кстати, тоже. Так вот, ждем сейчас единственное. Нужно допилить кабинет, нужно сделать, прикрутить телефонию и убрать баги с приложения. Это единственное, что сейчас сдерживает. И я понимаю, что все, допустим, многие ждут из вас, когда же мы включим, допустим, абонентскую плату, монетизацию. Сейчас ту работу, которую мы будем проводить в Хабаровске, и как только здесь заедет какое-то определенное по количество бортов, мы сразу ее в Хабаровске включим. Но мы не будем ее включать по всей России. Запустили регион, включили оплату. Запустили следующий, там город большой, включили там абонентскую плату. То есть ко всему подходим избирательно. Мы не можем это делать так. А, давайте включим. Ну понятно, давайте включим, ну, а, если, а если это оттолкнет водителя, как бы. Оно, а, ну, понимаете, сейчас как сапер, без права на ошибку, не имею конечно. права. И я еще раз говорю, я не принимаю сам решение, там, как бы там это, то есть решение все принимается большой командой. И эта команда работает консолидированно, грубо говоря, над каждым решением проблемы. То есть я, прежде чем я приму решение, там, я послушаю всю команду. Слушаю дальше. Документально можно оформить поездку. Вот сегодня знакомила человека, он говорит, вот я часто езжу, езжу по работе и могу я какой-то документ предоставить, чтобы мне вернули назад. А, как командировочный? Да. этим пишут? А скринчить пойдешь, что ли? Давайте ну, я, я даже не задумался, честно говоря. Я задам вопросы, подумаю, да, как это. Если вы первый вот, вот я.. Вы первый человек, который мне задает такой вопрос. Я подумаю. Хорошо. Слушаю вас. Входа ну нету некоторых входа страны. Белоруссия. Белоруссия, вот до тех пор, пока мы сейчас убираем МПК, теперь переход о МПК. Расскажу МПК ОО вернее, почему произошло и как произошло. Компания, мы просто не говорили об этом, да, компания, компанию два раза проверил УБЭП. То есть мы проверки все прошли, все полностью, у нас есть письма, подтверждающие, что у нас все в порядке. А все это были, была, ну скажем так, была кляуза от такой хорошо известной компании Revolve. Вот, кляуза была написана очень, ну все лидеры перешли с Револда к нам. Кляуза была написана очень-очень интересно, была подписана Петровым АЭС. Да, с просьбой проверить. У нас были заблокированы на какое-то время счета. Все очень было серьезно. И когда начали разбираться и вникать в суть проблемы, чтобы дальше этих проблем не возникало, то пришли к такому простому выводу. Если как бы мы там не проводили через МПК, государство эти все моменты зажимает, потому что через МПК очень много проводится серых схем. Очень много. То есть, я объясню одну из них. Грубо говоря, допустим, вот я, допустим, чей-то должник. Но я организовал, допустим, МПК, завел туда пять человек. Имущество свое передал в МПК. Оно никуда не делось. Оно как моим, моим, я так как жил там, я живу, да? А МПК мне передало это имущество безвозмездное пользование. В итоге приставы ничего не могут забрать, Потому что считается, МПК якобы принадлежит народу. Хотя там 5 человек, 5 моих родственников. Да, приставы ничего не могут сделать. Следующий момент это кооперативные выплаты. Кооперативные выплаты находятся под тотальным контролем. а когда мы начали попытались проводить через банки, да, банки нам начали блокировать платежи. Почему Швейцария? Потому что Швейцария нейтральная страна. И самое основное, когда... В бизнесе в российском, присутствует э, иностранное юридическое лицо серьезное. То есть в Швейцарии очень сложно открыть компанию. Это не Шотландия, не Англия. Там, там только на счету должно лежать 100 тысяч э, франков. Это 100 тысяч долларов. И не факт, что ты, если положишь эти 100 тысяч франков, то что тебе этот счет откроют, потому что компанию проверяют тотально. Но когда в юридическом лице, которое работает в Российской Федерации, присутствует иностранное юридическое лицо, такого параметра, допустим, как в Швейцарии, как правило, государство ничего не может сделать. Оно не мешает, оно не может палки в колеса ссувать. По той простой причине, потому что боятся международных скандалов. Поэтому выбрали самую простую форму. То есть э, я, как правообладатель э, лице, э, продукта, то есть у меня есть все права на продукт, передаю право Пользование продуктом швейцарской компании. Швейцарская компания выпускает лицензии, готовит всю документацию и передает права распространения российской компании, казахской компании, украинской компании. На Украину почему не могли зайти под Россией? Объясняю, что никому не надо. <свейк> да. На Украину мы можем зайти только со Швейцарии. Более того, и на Европу мы не могли никак зайти, как российская компания. Никто бы не дал работать. А если мы заходим со стороны Швейцарии, то мы заходим туда спокойно и хорошо, более того, все нас слушают и говорят, вот, слушайте, супер придумали. И польза для экологии, и польза там для разгрузки пробок, все супер. А в итоге получается, человек, который покупает лицензию от российской компании, он получает на руки лицензионный договор, в котором четко по пунктам все прописано, что раздавать свой код активации, вы имеете столько-то денег, там, Если ваш код активации дальше сработает, то вы имеете столько -то денег, досконально весь маркетинг-план, который линейный, прописан в маркетинге. А бинарный маркетинг-план прописан в сублицензионном договоре. А сублицензионный договор гласит, что вы фактически имеете право продавать лицензию компании и зарабатывать на этом деньги. И получать вознаграждение не только за свои продажи, но и за продажи ваших партнеров. В итоге получается абсолютно понятная схема для Российского государства, и не только для российского государства, для любого государства. И всем все понятно. В итоге платятся налоги, в итоге налоговым резидентом является и российское юридическое лицо, и все в порядке. И деньги всей страны не выводятся. Потому что 50% остается в компании. И эти деньги как раз идут на выклад. Что-нибудь есть непонятное? Я еще могу объяснить. Девяносто процентов принадлежит мне. Десять процентов граждане Швейцарии там по-другому нельзя. Но они работают тоже очень хорошо. Я очень доволен швейцарским партнером. Да, еще вопрос. На сегодняшний момент приложение у нас в городе очень зависит от скорости интернета. То есть ты его загрузил, он долго грузится. Чуть-чуть сбой интернета, и оно отваливается. Он пишет, приложение недоступно. И это очень много людей отталкивает. Как-то можно... Я передам ваш вопрос программистам. Мы, конечно, попробуем. Но поймите, приложение привязано к GPS-системе и привязано к интернету. Мы никуда от этого не уйдем. Есть, а как-то, может быть, этому... как-то разгрузить, конечно, что-то попробуем. Такая же проблема, я вам скажу, допустим, мы в Севастополе. Потому что там люди его просто не могут скачать. То есть там момент вот этот вот юридический казус получился, да, допустим, там принадлежности Крыма. В Казахстане также вчера я человек очень часто вылетал. И, кстати, вот он задал вопрос, если, допустим, мой код активации разойдет 1200 человек, да я вот денег, говорит, нет. я могу лицензию приобрести с тех денег, которые вот... Запросто, без проблем. Может, да? да? Более того... Сейчас, как мы представили, с сегодняшнего дня заработала система, что если водитель находится 4 часа в системе, то ему начисляется 100 рублей. Но если водитель при этом, мы можем отследить через кабинет пользователя, активность водителя возил он пассажиров или нет. Более того, мы это отследим реально, что действительно поступила заявка, водитель приехал, забрал пассажира, увез. То есть мы видим это все. То водитель фактически этими деньгами, проявляя активность, он может тоже купить лицензию на эти деньги. Либо часть денег мы сейчас добавим там в чате дополнительный, как этот, чтобы мог водитель какую-то часть денег вывести. Просто единственное, что сейчас думаем, через какую систему. Может быть, будет киви кошелек, посмотрим, подумаем. Хотели вызвать такси, позвонили, ответила маленькая девочка. Папа закачал в режиме водителя. Ну и вот так вот могут позвонить. Но ну, а вот это уж не уйдешь, правильно. Я, ну, да, не да, я, мы не можем обзванивать всех партнеров. Вы сказали же, что верификация будет делать. Нет, верификация да. Верификация сейчас и так. Обязательно водительское удостоверение, это обязательно нужно делать. А у них будет кнопка какая-то в приложении Верификация. Это а уже это сделано, -то насколько можете... я знаю. А, это просто уже просто есть. Сейчас мы подписываем водителя динамично, да? Вот, например, раз водитель скачал у меня приложение, я давая ему свой Он привязан, например, ко мне. Получается, водитель не знает, что его машина находится в таксо-моторном парке. Ну, вот, при... Нет, нет, он не то, что нет. у него будет выбор. У него будет, когда он сейчас, мы просто это сейчас делаем, все. у него будет выбор. Он может написать, там поставить галочку, что он, допустим, берет заявки только с таксфона. А может поставить галочку, что он готов покупать заявки таксопарка. В этом случае он закидывает деньги на свой счет, фактически, да. И когда таксопарк какой-то выкинул заявку, а он ее купил, деньги автоматом поступили на счет таксопарка. У него выбор есть. Но мы вот сколько разговаривали, когда говорили, да, вот предлагаем вот так вот за 20 рублей или 10% от заявки. Все на 100% сказали, ну я буду и там, и там брать. А я поняла, что существует владельца таксопарка, который имеет свои борты. Ну, он завел борта, но это же не значит, что, допустим, вот он завел свои борта. Так. Хорошо, замечательно, они ездят. Но вот обычный водитель вошел, и он поставил галочку, что он тоже готов брать. <соспорка> Какая разница? Им для таксопарков, наоборот, это благо. Еще плюс, что еще один водитель вошел. То, что еще один водитель будет покупать заявку. Нет, он вошел в этот таксопарк. Нет, он, он заед... не вошел в таксопарк, он вошел в таксом. Так. Тогда кому мини, вот бесплатная мини-лицензия дается? Вот когда... Бесплатная мини-лицензия дается владельцу таксопарка. Только владельцу... только владельцу таксопарка. Когда мы с таксопарком это переговорим, очень... когда мы посмотрим реальное, то, что у них <с есть борта, когда мы увидим, видим всю динамику, полностью мы это все проводим. То есть мы смотрим на каждый таксопарк очень внимательно, потому что за это время, там три месяца мы уже работаем с таксопарками, ездим по стране, да, очень много таких, кто говорит, О, у меня там 1000 бортов, а на самом деле 10. Минимально какой количество бортов? Да хоть 20, без разницы. А главное, чтобы 4, они ездили, 4, главное, 4, чтобы Ну скажем так, если 4-5, мы не будем, скажем так, вкладывать там много денег в рекламу, но допустим, там подарить лицензию, допустим, если вы заведете эти машины будут постоянно работать, мы, по-моему, подарим. Потому что компании очень важно, поймите, раскачать приложение. Для меня мало что остальное важно. Сейчас фактически компания делает все для того, чтобы привлечь, сделать, скажем так, интересную вкусную конфетку для таксопарков, которая будет всем прям, которую будет все хотеть. Слушаю вас. Так как мы позиционируемся еще перевозками, можем сделать Сервис внедряется, его делают. Просто мы не можем все сразу сделать. Надо допилить сначала вот то, что я объяснил. Если я сейчас еще скажу, допустим, программистам, могу прям сейчас набрать, да, и сказать, ребят, давайте быстро это все Нет, не дай. Они да, меня, наверное, пошлют уже, едет, да? да? На работу он забивает свой машину. Да. И вы можете взять попытного пассажира. Да, да, спокойно. Это будет работать, это, это делается. Здорово. А другие города тоже, если я сегодня в Хабаровске, да, только кто-то меня в Москве встретили. Вы можете запросто войти в систему, вы можете зайти в Москву, посмотреть водителей в Москве, нажать на водителя в Москве. Это сейчас да. можно сделать. Договориться с водителем, вас заберут с аэропорта, увезут куда хотите. Вот, Если вы бачки... сначала, сейчас, минутки, подождите. Да, да, да. Вечер. Добрый вечер. Меня Валерий зовут. Я бы хотел, вот, да, чтобы вы таксопарк. Вот, допустим, я подписал на себя 10 водителей программе, они все подо мной. На на то, вы, что... не вы не таксопарк? Не таксопарк. Нет. Вы должны быть, у вас должны быть, либо свои машины, либо нанятые машины. У вас должно быть зарегистрировано юридическое лицо, мы должны видеть и знать то, что вы работаете. Почему? Потому что, еще раз, для компании сейчас важно, чтобы таксопарки вошли со своими водительскими и пассажирскими структурами, и чтобы они начали работать, чтобы система поехала. Слушаю. А если водитель скачал приложение под моим кодом, а потом его таксопарк зашел в таксфон? Как, как... Водитель как... Вашим был, так и останется. Никак ничего не изменится. То, что таксопарк получит возможность продавать этому водителю заявки, так слава Богу. слушай У нас такая проблема ну, по сети прошла. То есть я, как франшизант, предложил человеку приложение. Он скачал его и пригласил второго человека. Тот человек купил франшизу, а этот не купил. 10% никто не получил. За прямую продажу групповая получилась. В сети, есть, а за прямой никто не получил, то есть деньги ушли. Я прошу, я понял, опишите эту проблему. Я сейчас другой хочу, это мы уже решаем вопрос, да. А теперь делаем вот таксисты, вот по сути, да, вот я ее пригласил, ну. это мой таксопарк. Тот человек купил франшизу, у него там свой такс таксопарк, как бы, да. И вот как вот он будет, у нас же мы получаем от первой линии там 12%, от второй там 8% да. и дальше. То есть у меня, по идее, вот эта же первая линия. Ну, то есть если наша первая линия, -то там, вот если, линия если вы подписали человека, и человек начал строить свою водительскую сеть, или таксопарк зашел, и начал, допустим, приносить вам доход, вы значит с первой линии получаете 12%, процентов. А если вы как таксопарк или просто как партнер, который начал строить водительскую сеть, привлечете еще кого-нибудь, допустим, еще партнера, который также будет развивать, или таксопарк, то с таксопарка вы будете получать 8 процентов. Двенадцать отсюда и восемь отсюда. Если она нету, франшиза у него Нет, если нету, нет, никак нету. не делать. А я как буду с него получить? Я первой линии буду. Обязательно первая линия это тот партнер, который купил у вас лицензию. <coughs> По-другому никак не понимаю. То есть, То есть вы уходит. запросто хотите просто раздавать свой код активации, его могут много кто подключить. Но получите вы прибыль только с того человека, первоначально. Ваш партнер должен быть. Не просто человек, который не купил, mm -hmm. а должен был быть партнером. Но он у меня как в третьей линии уже будет, да? Первая, Первая да. будет. Первая будет, все встанет, да. точно. Да, все, спасибо. Есть ли возможность постараться уменьшить платеж за оплату франшизы непосредственно с кабинета? С 5% возможно компания смогла бы взять хотя бы до 2%? Ну, до двух нет, а насчет 3% мы уже разговаривали, и постараемся вот в ближайшие дни это все вести. Просто-напросто, поймите, очень большая расходная часть, и мы вроде бы как-то от этого всего уходили, но, во-первых, ну, сделаем. Но в любом случае до 3% точно берем. Еще муторого, Да, да, слушаю. Мы вчера партнера. Еще Нет, логин другой. Еще раз. Вы знаете, да, как это называется? Я понял вопрос. Это называется логин партнера другой вели, это называется переподписание. Вся сеть против этого, и я не могу, грубо говоря, там, многие моменты, то есть... Мы не можем переподписывать, понимаете? То есть, И если я, случайно, допустим... Она уже оплатила, да, не так. Но опять же, давайте вы напишите об этом отдельно, а мы обсудим, потому что я сам лично решение такие, я их выношу на обсуждение э, лидеров, Если теперь эти моменты будут выноситься на обсуждение группы лидеров. Не пять человек, а лидеры из каждого региона войдут. То есть, все будут принимать решение. То есть, если совет лидеров... Принял решение, что можно это сделать, значит, мы это сделаем, Потому что я с уважением отношусь к сети. Я не могу, грубо говоря, то есть, если я был бы сам сетевиком, наверное, мне было бы просто, я бы там, наверное, начал бы насчет этого рассуждать. А я все вопросы, которые касаются сети, передаю на обсуждение директору по сети и лидерскому совету. Я, может быть, не все выяснила, но все-таки диспетчерская служба будет существовать? Люди, которые не имеют телефона, просто... А Диспетчерские это... службы первоначально uh -huh. а, будут даже необходимы. Почему? Потому что мы начинаем, допустим, вот качать город Хабаровск. Хорошо, если мы будем качать чисто приложение, то динамика не будет там. Мы обкатали это все на Магнитогорске. То есть мы в Магнитогорске реально весь этот момент обкатали до мелочей. В Магнитогорске поехали машины, и постоянно, там, грубо говоря, там до 12 машин постоянно находится на линии. Но, если не делать этого, то есть, Тогда будет меньше заявок. А если в диспетчерскую будут иметь возможность люди позвонить, то изначально будет, допустим, из 100%, 10% это будет приложение, 90% это диспетчерское. Но со временем, допустим, да, и с эффективностью, с эффективным вложением денежных средств в рекламу, и там продвижение продукта, мы догоним это соотношение там, 50 на 50. Потом это соотношение будет дальше потихоньку меняться. Сейчас это диспетчерская служба меняет, чтобы люди уже заказывали? Мы сейчас, это как раз вот приедет человек, который в Хабаровске это будет все формировать. Да, будет единый телефон, да, и плюс, да, через приложение и через телефон. Но в любом случае заявки уходят таксом. Слушай, по поводу вот этих 10% и таксопарки, которые будут, то есть выбор, да, то есть либо за 20 рублей, я либо за 10. Либо то и то. Да, вот 10%, да, 10 это будут входить. Фонд, допустим. Нет. Нет это... это деньги таксопарка. Особенно. Мне не важно, вы понимаете, мне надо, чтобы машины поехали. Я не буду там, грубо говоря, как мне предлагали, Ярослав, а давай таксопарка будем там 2% удерживать. Я говорю, ну, понятно, ты понимаешь, что говорю, что нам будет сложнее сейчас с ними договориться. Зачем? Конечно. Задача не та стоит. Задача есть в том, чтобы поехали машины. Вот мы пришли, чтобы за получать доходы, от вложенных наших денег. Вот скажите, первое время, например, получили доход. Ну, в конце месяца, как вы как сказали, не реже одного раза в месяц да, распределяться. обязательно. Они будут распределяться, прибыль будет делиться на количество купленных долей, на количество купленных на долей. На Или на миллион нет, нет, на количество купленных долей, долей. Знаете, на данный что? момент. По-другому может быть это. По-другому это будет несправедливо просто. Когда тогда появится количество долей, которые в личном купите Ну, сейчас, опять же, видите, вот прошло много мероприятий, были подарочные доли. Вот они сейчас это допили. То есть я мог бы, допустим, выложить э, без подарочных долей, допустим, счетчик уже там много времени назад. А весь вопрос то, что вот это надо допилить, эти доли добавить и выложить уже реальную картинку, которая есть. Слушаю. Ну вот мы как партнеры компании получаем прибыль, а налоговая, ну, момент, кто оплачивает налоги с этой прибыли? И как, 13% компания? НДФЛ компания платит за вас, с вашим компания. денег. Да. С вашим. 13% компания, НДФЛ. Да, потому что это закон, мы не можем по-другому. И вам будет спокойнее. Вы можете в любой момент запрозитровать вот справку НДФЛ. И получите ее в оригинале. Но если это как физическое лицо, если ИП ее сам, то Да, то тогда ИП и мы рекомендуем всем партнерам все-таки открыть, либо объединиться несколько партнеров под одним ИП, либо открыть ИП. Почему? Компании очень сложно выводить, любой компании, не только нашей, деньги на физических лиц. Спросите у любого бухгалтера по поводу... Ярослав, еще вот вопрос касаемо приложения скачивания. Да? Если, допустим, человек там набрал какие-то деньги. Он может себе какую-то вот часть, допустим, захотел бизнесом заниматься франшизой оплатить. Да, пожалуйста, конечно, Тоже вот этими. А как ему обратиться через службу поддержки нужно? Мы потому, сделаем просто-напросто. В любом случае, у него есть... Э, этих же денег не видно в кабинете. У него нет, они есть в приложении. Просто мы сейчас, мы, вы видели, наверное, что в приложении сейчас уже заработал чат технических поддержек. Ну, да, да, да. Мы просто сделаем там, чтобы это можно было сделать в обращении. Ага, все. ага. Ну, и, так, и я вот задавал вопрос, не знаю, э, с Инессой Егоровой я разговаривал по поводу кнопки в приложении «Мой бизнес TaxFond». Я не в курсе этого. Не в курсе, да? Просто вот по самой ситуации расскажу. Я заказал машину нашу TaxFond, ко мне приехала машина, Везла меня до дому, пока я разговаривал с человеком, рассказывал про бизнес, мне водитель говорит, я тоже хочу таким бизнесом заниматься. Я говорю, стоп, подождите, вы как пришли к этому приложению? Она говорит, а я где-то увидела код активации, зарегистрировалась, и все. А я, говорит, не знала ничего про бизнес. Это один из вариантов, что все понимали. Вот наша задача запустить Мы, эту цепную реакцию. Я ее говорю, вам некого. То есть она уже на мой номер перерегистрировалась, уже посетила мероприятие, теперь ждет там приход денег и хочет войти. Поэтому я задавал такой вопрос, и Инесса Егорова, она сказала, что ну как бы идея хорошая, чтобы появилась в самом приложении кнопка «Мой бизнес в Таксфон», потому что по соцсетям будут летать разные ссылки. Я сейчас, можно минуточку? Я еще вчера утром не знал, что я полечу в Хабаровск. Я сегодня хотел поспать, поднялся, да, и не поспал, потому что я сел за вот, за вот эту презентацию, которую вы сегодня видели, чтобы как-то показать, чтобы не на пальцах объяснять. Поэтому, если у вас есть какое-то приложение, вы можете просто написать мне, если это, вы можете меня ВКонтакте добавить. Расскажите там, потому что я в любом случае все сообщения ВКонтакте читаю. Я могу не отвечать там где-то что-то, потому что у меня просто нет времени, но читаю я все. Как бы там сетевики не противились, чтобы я не общался ни с кем. Почему? Спасибо. У нас еще вопрос был там про поездки. Получается, есть только заказать с одного на другое. Это уже тоже, это знают ребята. Да, но нужно единственное сейчас доработать, вот те убрать баги, чтобы машины поехали, потому что для компании это гиперважно сейчас. То есть нам нужно сейчас доделать кабинет владельца таксопарка и убрать баги. То есть как только мы эти все вот эти две проблемы снимем, мы потом можем делать все что угодно. Но мне надо, чтобы вот на этот момент начали заходить таксопарки, изначально таксопарки, чтобы вы могли подключать дальше и таксопарки и простых водителей. Почему? Потому что будет вам гораздо проще это сделать, когда система наполняется. Это очень сложно сделать, когда система пустая. Но как система начнет наполняться, это будет сделать намного проще. Слушаем. Мы продавали франшизы. Да? Лицензия. Сейчас мы продаем лицензию. Лицензия на право пользования интеллектуальной собственностью. То есть, что продает, что продает Microsoft компания? А вот стоимость. Вот спрашивают, а почему такая стоимость, если лицензия, понимание, это лицензия? Ну что, одно, да, ведь дети шести? Нет, нет, не а так. Стоит. Еще раз. Что Поэтому продает я? Объясню. Я начал объяснять. Угу. Что продает компания Microsoft? Microsoft компания продает лицензию на право пользования Windows. Есть компании, которые продают лицензии на право пользования графической программой. Они могут стоить очень дорого, вы знаете, да, все это? Но все, что вы заработаете с помощью этой программы, это же не является деньгами, допустим, там компании, это является вашими деньгами, правильно? Это все прописано. То есть, если вы с помощью Windows а зарабатываете себе на жизнь, это ваши деньги. То же самое и мы делаем. То есть, мы делаем просто, да? Мы разработали программное обеспечение, которые запатентовали в России и в Европе. И сейчас мы продаем право использования этой интеллектуальной собственности. То есть вы фактически покупаете право пользования. То есть, Но разные лицензии, почему? Потому что на одной лицензии вы получаете такой-то доход, на другой лицензии вы получаете такой-то доход, а на третьей лицензии такой-то доход. А лицензия для таксопарков это вообще четвертая. Спасибо. Водители поехали. Осталось ли то высказывание что именно 100 рублей будет на, на счет, потому что сегодня вот в нашем чате ребята сказали, что никаких 100 рублей а, им не поступило. Я еще не знаю, я в это ну, время летел, ну, я, я задам вопрос. ноября. Сказали, и еще, не и не еще не поручили, скажите, куда они будут, как они могут выводиться из этого, потому что вы говорили, что 50 процентов на оплату абонентской платы, 50 процентов им на счет. Да, а если, актив, бинари, если, висы, водитель, да. если водитель активен, да. самое основное, Да, тогда... да. активность тогда... будет у них, получается. Да. Но. Нет, не неважно, если 4 часа будет. Вопрос задан, но вы сейчас получите ответ. Прошу не обсуждать, что идет запись прямая. Прошу не обсуждать, что идет запись прямая. Сейчас минут. Слушай, вопрос такой. Я просто в Кадаровске. Скажи мне, пожалуйста, 100 рублей не начисляется, то есть если человек провисел 4 часа в системе как водителя, нет начисления 100 рублей. Ты, пожалуйста, разберись с этим. Ты же в Казани? Сколько получили? 332 человека сегодня получили выплаты. Ага, я понял. Но ты, пожалуйста, это... Дайте, пожалуйста, развернутый ответ технической поддержки, прям, чтобы он был виден, потому что не совсем правильно. Да. Дайте ответ. Давай. 332 человека сегодня получили выплат. Не знаю, я не уточнял. Все же большая. Но я объяснял еще раз, то, что мы сделаем сейчас в чате, такой как этот, чтобы... Ну, чтобы можно было дать заявку, чтобы указать. Просто единственное, что мы сейчас думаем, как это сделать. Либо указать Яндекс кошелек, либо указать Киви кошелек. Просто у нас государство в последнее время старается тотально все взять под контроль. Ну, в любом случае мы это сделаем. Учитывая то, что сейчас уже закончилась акция летняя Таиланда, хотелось бы уточнить, какие даты. И второй вопрос. А будет ли следующая акция? Может быть с каким то автопрограммой, как обычно бывает, или каким-то еще подарками? Давайте так, но ну я сам этих решений не принимаю, допустим, да, по каникулам это ориентировочно, ну, где-то середина января. То есть мы сейчас смотрим, мы сейчас рассматриваем, то есть это все будет сделано. А по акциям, по другим, ту работу, которую мы делаем, это работа коллектива, работа команды. И я не могу один, допустим, там ответить на этот вопрос. Потому что в любом случае послушаем людей. Ярослава, вот еще по криптовалюте. Вот эти вот моменты можете как-то выключить? Но чуть-чуть. Что смогу, покупали, я объясню. Да. Водитель фактически сейчас, к чему мы это все ведем? Водитель, оплачивая приложение, покупает фактически крипту. Крипту оплачивает приложение. А все денежные средства, которые вот эти 10%, которые поступают на счет таксопарков, они все тоже идут в крипте. Все внутренние дела пойдут в крипте. В итоге... Мы получаем криптовалюту, которая обеспечена реальным сектором экономики, то есть рынком пассажирских перевозок. Все просто. То есть к чему мы это все делаем? То есть мы сделать хотим то, что не просто там пузырь, допустим, какой-то, да, там, о, есть криптовалюта, покупайте А мы фактически сделаем такую криптовалюту, которая будет обеспечена пассажирским перевозком. Вопрос компании TaxForm интересуют населенные пункты без ограничения численности. Без ограничения. Так, ну, мы хотим, чтобы таксон работал мало? везде, даже в самой маленькой деревне. Более того, поэтому сейчас уже внедряется новый э, картографический сервис, и мы будем уходить от, от Google карт, потому что оно не все прорисовывает и везде. Нам нужно, чтобы это было более подробно. Мы этим тоже занимаемся. Потому что у нас много населенных пунктов, где еще, в принципе, агрегаторов никаких. Я понимаю, вот в этих населенных пунктах, как раз и в мелких, и в больше, там как раз вот диспетчерские службы, как раз наши клиенты. по поводу вывода денег из Швейцарии, то есть у меня был ну, клиент, который говорит, это очень не сложно. Не Швейцарии, есть... деньги, еще раз, как? деньги поступают на счет российской компании, ГФУ, РУС, Центр. И деньги не выводятся в Швейцарию там все. Там в Швейцарию уходит процентов 30, это развитие компании, не более того. А 50% денег остается в российской компании. И с этих денег как раз мы гарантируем то, что мы будем выплаты все делать четко, вовремя и в срок. Но это делается не только, допустим, с российской компанией. Это делается также и с казахской компанией, и с киргизской компанией, и с украинской компанией. То есть создается буфер, мы раскидываем это все. Нельзя все держать в одной корзине. Плохо. Спасибо. Слушай еще вопросы. Вопрос. Как поступать обычному партнеру, когда возникают вопросы с ответами с технической службы и они считают, что ответы некомпетентны, либо хотят предложить какую-то собственную модернизацию, может быть, какую-то электронную почту создать отдельную для жалоб предложений? Это все сейчас возьмет на себя техническая поддержка, которую мы готовим в Казани. И все будет гораздо проще. Если у партнеров есть какие-то предложения, Опять же, никто не против, пишите, пожалуйста, мы эти, это все будем выносить и будем смотреть, то есть если это интересно, почему это не внедрить, это же глупо, надо быть человеком интересным и не внедрить. Просто у нас, когда компания вот работала над вебинаром и много вопросов, как раз вот эти все вот назначения технического директора, назначения а, директора по сети, у нас приезжал а, Найденов Виталий, и из Оренбурга тоже, может быть, его знают, они тоже очень активно работают. Торопчин Виталий. Такой бородатый лысый. Вот тоже они тоже хорошо работают. Вот они, когда приехали и вникли в работу компании, как это все бурлит, но они были в шоке. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то предложения, пожалуйста. То есть компания готова слушать. И если это действительно принесет прибыль компании, если это, скажем так, сделает, допустим, продукт удобнее, то почему бы нет? Ну, с глупостью опять же от этого отказываться. Я пассажир. скачала, дала скачать много приложений. Накопились у меня, например, 200 рублей. Я сажусь в водитель такс и Вот раз, как раз сейчас. Вот, с ним. Как вот сейчас как раз вот этот вопрос насчет вывода мы и решаем. Mm -hmm. Почему? Просто есть юридический такой немножечко казус. Убер, почему, допустим, в Англии допустим, запрет. И во многих других странах запрет. Из-за чего? Потому что Uber себя квалифицирует как а, попутного перевозчика изначально. То есть, ну, они так шли, да? А по факту они принимают деньги от пассажира, забирают проценты и остаток выдают водителю. То есть, по сути, по де Юра они являются таксомоторной организацией, потому что взяли деньги и вернули. Вот мы сейчас решаем вопрос так, чтобы как вот этот вывод сделать, но опять же, как только мы вот прикрутим вот те моменты, то, что я говорю по крике, этот вопрос снимется. То есть фактически, грубо говоря, человек пошел на биржу и вывел свои деньги, сразу получил наличные, ну не наличные деньги, либо наличные деньги накапливают, как угодно. В общем, сейчас водители должны отказываться от того, чтобы расплачивались какие -то... Нет, почему? Они могут накапливать, и они могут накопить и купить ту же самую лицензию без проблем. Они могут вас повозить, допустим, да? накопить денег на маленькую лицензию, купить лицензию Но, уже. ну сейчас деньги нужно ну значит сейчас будем решать этот вопрос. просто я еще раз я объяснил просто первоначальные задачи второстепенные. просто все задачи делятся по уровню важности. вот сейчас важно вот это сделать, потому что если мы сделаем вот это, то значит мы можем запустить вот это. понимаете? все по порядку. все порядку. мы не можем просто вот. мы и так бежим впереди паровоза, то что мы не успеваем за работы партнеров. Да, а когда российские доли закончатся, франшизы будем продавать? Ой, ну, лицензии ну, Лицензия, она может, но опять же Я сомневаюсь, что дальше это будет актуально Потому что к тому моменту, я думаю, что мы перепишем рынок Почему к нам такой интерес? Фактически потому, что переписываем рынок Интерес серьезно огромный И со стороны таксопарков огромный И со стороны государства смотрят за нами И со стороны там Яндекса тоже смотрят рассылают рассылки там у себя водителям своим своем, смотрите, аккуратней Мы все это знаем. Мы все это знаем. Мы все это знаем. Мы это знаем. чтобы это знаем. Мы все это знаем. это знаем. Мы все это знаем. это знаем. Мы все это знаем. Мы все это как только все это знаем. Мы все это знаем. Смысла просто дальше не будет. Оно само поедет, просто поймите. Но для того, чтобы это было, это должно поехать. Это основной главный аспект. Мы не можем. Я не могу действовать. Все остальное это против логики. Давайте остановим. Ну, давайте остановим. Хорошо. Давайте попробуем. Замечательно. Как дальше будем развиваться? Сегодняшнее ознакомление по таксопаркам это уже утверждено, если, допустим, разговаривать с человеком. Вы первые, кто об этом услышали. Да. Уже я разговариваю с человеком по телефону и, в принципе, свое фото, да. да, я могу отправить ему да. то, да, что происходит да, на сегодня. Да, да. То есть вы можете фактически разговаривать с таксопарками. На заключительной стадии в любом случае подключится компания, потому что мы будем разговаривать объяснять всю, всю логику там, до глубины. Потому что моменты будут обязательно там, какая реклама, uh -huh. что делает компания, как открывается. То есть вот это все вот сегодня мы... Обсуждаем. И вот это серьезный вопрос. Человек, он заинтересован, он говорит, да, так он меня перепрыгнул, у него два своих приложения. Я ему предлагаю там, партнерство, код активации. Ура. Он говорит, мне это не надо, мне нужен конкретный разговор с капитаном. То есть я... он говорит, у меня есть большой интерес есть, в партнерстве. Но он не хочет вот это брать код активации, вот. там подключаться, я Но хочу знаете, сначала интересно? Потому что у меня и так график настолько рузатый. Да, как мне, я... то есть добивать да. его. Потом да? ну, поговорите почему, да. спросите в чем, какое предложение. Пускай напишет э, ВКонтакте какие проблемы. Просто-напросто вы поймите, если я буду встречаться со всеми желающими, я и так очень часто еле на ногах Но он большой, у него 25 городов таксопарков. Но ну, тем более какие проблемы. Давайте встретимся, поговорим. Таксон может быть спонсором. Спонсором кого чему? Женщин. То, что оказывает помощь таксон или нет. Мы оказываем помощь, допустим, мы помогаем там с восстановлением монастыря на границе пермского края, не монастыря, а церкви, старой церкви. Помогаем так адресно, допустим, бывают проблемы какие-то, да, допустим, маму маму и пятерых детей выселили на улицу в Алмате, мы помогли этой маме снять квартиру. Так, адрес. Просто поймите, сейчас настолько много людей, которые говорят, что им нужна помощь. И собирают деньги на эту помощь а потом есть такая штука называется не расходование средств да, поэтому каждый вопрос рассматривается отдельно то есть если мы видим что реально человеку нужна помощь компания так всегда поможет я не знаю я просто поймите у меня просто голова наверно просто узконаправленный у нас как я всегда говорю да у нас человек Видит всегда вот либо вот так, вот так видит, допустим, да, а вот так ничего не видит. Либо вот так. Вот так видит, а вот сюда, вот сюда ничего не видит. То есть редко кто смотрит вот, широко. Надо думать, надо смотреть, по каждому случаю один. Хабаровский планируется официальное представительство. Обязательно вот как раз человек приедет и будет открывать здесь как раз вот службу, куда смогут прийти водители, устроиться и все остальное, это будет сделано. Там будет и техническая и кадровая У меня техническая служба вся будет находиться в городе Казани На удаленке Мы не можем контролировать, поймите Ну мне как потом Жить в самолетах, я и так там живу Еще сказали, что лицензии для водителей будут бесплатно Бесплатно, нет Лицензия для водителей просто бесплатная, минимальная И долей 200 на эту маленькую лицензию То есть мы фактически дарим им лицензию а, лицензия на водителя. Для водителя, для того, Три месяца таксфонд оформляет лицензии бесплатно, бесплатно. Да. А за счет. Лиценил. А потом это уже, это уже дело компании. Мы Вот вы вошли как таксопарк, мы вам помогли. Мы взяли на себя расходы по рекламе, мы взяли на себя расходы по лицензии, мы взяли на себя там расходы по диспетчерской по организации. Мы толкнули ваш бизнес. Вот три месяца мы ваших водителей лицензируем просто за счет компании. А все остальное дело это может быть. Не динамичный водитель не, не относится к таксопарку. Нет. То, что он должен делать? Еще Почему? раз, тогда в этом случае, то есть, ну, он может просто возить пассажиров. То есть, да. опять же, да, может получить лицензию. То есть, если, допустим, это делается там в Челябинской области, но опять же мы там работаем тоже с таксопарком, <coughs> и лицензии получаем под таксопарк. Это все тоже должны понимать. Почему? Потому что самый основной момент это сейчас дать, скажем так, толчок именно таксопаркам, потому что чем быстрее, это просто будет быстрее, понимаете, быстрее поедут машины, чем быстрее поедут машины и пассажир, тем быстрее все заработает, заживет, задышит. Еще стратегический вопрос. Есть уже логика развития европейского рынка и чем, допустим, я, находясь в Хабаровске, могу помочь компаниям? Ну, логика есть, во-первых, мы... Не такая, не, не как Мы... Ну, почему? И сетевая то же самое. Просто для Европы, допустим, там, 88 тысяч это сколько? Чуть больше тысячи евро? Но это вообще не деньги. Почему там, допустим, в Швейцарии пособие по безработице 6 тысяч евро? Пособие по безработице, а можно вообще ничего не делать? Ты же получаешь 6 тысяч евро. Как вы думаете, человек, который получает 6 тысяч евро, тысячу готов отдать? Самый простой момент. А еще плюс дополнительно, то что мы общались и с властями кантона Женева, и нас поддерживают, потому что... А У Женевы большая проблема, это в Женеве работает очень много французов. То есть Женева, она находится вот, вообще вот окруженная вся Францией. Вот, вот, везде там, переехал там вот с одного района на другой уже по Франции. И вечером все французы уезжают по домам, а утром все французы идут в Женеву на работу. И то, что мы предлагаем фактически, да, и в рамках попутных перевозок, это действительно может снизить трафик, то есть пробки. А если это снизит афик, то это, конечно, благополучно транзиция на экологию. И в части этого то есть, нас поддерживают. Мы интересны. То есть интервью, которое вы смотрели, ролик, который, да, это мы просто брали интервью простых людей, рассказывали им о таксфоне, показывали им, как это все работает, и брали у них интервью. Это просто простые люди с улицы, чтобы все понимали. То есть это мне предлагали... Сделать, Ярослав, давай сделаем, давай актеров наймем, и актеры там сейчас расскажут, он себе говорит, не, нет, не надо, говорю, просто улицам, на улице показывайте, рассказывайте, спрашивайте меня. Вот мы уже приняли Нижний старт для того, чтобы приобрести франшизу. Документы как будут готовы, потом будем, потому что до тех пор, пока документы мы не будем продавать воли на Европу, пока мы не подготовим всю, всю документацию. Но я считаю, что это правильно. Конечно. Вопрос заключения договоров новых, либо пересключения старых Перезаключение, нужно будет, там все написано, в принципе, мы объясняли, нужно будет заявление написать о выходе из кооператива, и вас с вами подпишут новый договор на основании этого. Более того, представлено письмо в личных кабинетах, которое, в котором МВК «Таксфонд», «Народное такси», гарантирует соблюдение всех моментов, которые были обещаны. То есть мы ну, это все гарантируем. М? Ну? Ну... Вы знаете, в любом случае это будет, можно сделать электронно, но в любом случае бумажный экземпляр договора и лицензию вы получите письменно. Почему? Опять же, надо действовать в рамках законодательства. Мы те же самые лицензии, допустим, да, мы могли бы отпечатать, допустим, здесь, в Российской Федерации, да? А мы не можем этого сделать, потому что нам нужно показать, что это все сделано в Швейцарии, и то, что это пришло оттуда. По срокам это когда нам нужно будет делать? Давай так, я пока не буду отвечать этот вопрос. Потому что я сейчас опять что-то скажу, юристы где-то не доработают. Потерпите немножко, но в ближайшее время это сделаем. А если мы, допустим, не успели отправить документы, да? Ничего страшного. То есть мы не пишем никакого рассуждения? Ничего, да, ничего, да, новый договор и все. А в Германии уже можно приложение скачать? В Германии надо посмотреть, вы знаете, я сейчас не помню, давайте. Я завтра попрошу, не завтра, завтра потому что полечу. Послезавтра попрошу, чтобы опубликовали прямо в личных кабинетах, какие страны и какие языки действуют. Более того, если у вас есть возможность связаться с носителями языков в этих странах, чтобы они зашли на своем языке в приложение и посмотрели правильно с написанием всех слов, грамматику и все остальное, это было бы тоже для компании, скажем так, неоценимой помощи, поддержки. Потому что нам нужно, чтобы все работало четко и нормально. Так вопрос состоит со странами СНГ, с оплатой и ценообразованием? С Киргизией у нас партнеры спрашивают. И с Украины тоже. Ну, еще раз, в любом случае, да, все будет привязано вероятнее всего к евро, так как в Швейцарии. И опять же, цены не будут меняться там прям плюс-минус. Грубо говоря, а вот на поездку и на абонентскую плату, это мы будем опять же советоваться с партнерами из Киргизии и из Украины. То есть, не будет цена везде одинаковая. Где-то эта цена может быть, допустим, там абонентская плата 20 рублей, где-то 100 рублей, а где-то 10 рублей может поставить, понимаете? То есть тут вопрос такой выборочный. То есть мы не можем, не будем мы делать там, а, все давайте будем платить по 100 рублей. Такой не будет... У них проблема то, что у них другие... А какая разница? Там будет компания открыта. Компания в Киргизии и деньги из Киргизии поступают на компанию из Киргизии. И компания киргизская является налоговым агентом Киргизии. И 30% уходит на Швейцарию за лицензию, а 50% всех денег, поступаемых из Киргизии, остаются там, в этой компании. И эти деньги гарантируют выплаты всем партнерам. То есть по, каждому региону... по каждому региону буфер свой. А по-другому это все неправильно. По-другому... Когда деньги, когда обещают и говорят, о, мы там что-то сделаем, такое, и когда деньги все выводятся из компании, то есть вроде бы все, все деньги собрали, да? А в компании денег нет. Это правильно разве? Вот ответ. Когда был кооператив, мы могли выйти в одностороннем порядке. Мы в одностороннем решении, например. Сейчас чем как бы, партнеры. Сейчас, Я мы сейчас с вами партнеры, и вы не имеете права, на, как говорится, нас с компанией... Никаким образом. Более того, еще раз, ситуация самая простая, поймите. Мы для государства предложили самую простую и такую настолько прозрачную схему не придумать. То есть, если в МПК, допустим, сразу это будет, нам нужно кооперативные выплаты сделать. А, то, значит, махинация какая-то, а, обнал, там 115 ФЗ, сразу но если кто с бухгалтерией связан, да? да, поправьте, если не прав, тут же, сразу же, то здесь, извините, пожалуйста, человек купил лицензию и фактически получает деньги по этой лицензии. У него на руках лицензионный договор, сама лицензия и плюс договор агентский, по которому он может распространять сублицензии, то есть дальше это все распространять. И в сублицензии написано, что он получает прибыль за реализацию лицензии не только от себя, но и с реализацией своих партнеров увязали это все, а в МПК мы никак это не могли подать, никаким образом не могли подать, особенно показать бинар, никак не могли. Ярослав сейчас вот случайную карту открыл, нажал на водителя, вот У водителя фото, да? Здесь он указывает свой номер телефона и какой-то еще дополнительный. Посмотрите, я думаю на это надо запрет сделать. Что? Чего палрой и Да, а, не, ну, да. ну, опять же еще раз, ну. Я бы вообще идеально вообще все запретить. Нет, нет, нет. Дело в том, что он рекламирует здесь себя, да, потом он я не будет выходить в приложение и уже сам будет работать клиент на Ну, я скажу, юридическая поддержка, что? пускай посмотрит. Понятно. Давайте еще вопросы три, чтобы это мне надо еще дешать. очень много вопросов ответить. задают про юридическую поддержку по поводу э, офлейки машин, да, чем это грозит э, первый момент. момент. Там, первый там, момент. Либо вы заключаете, то есть этим сейчас занимается Аня Кузикова, то есть она тоже бывший сетевик, но она сейчас, правда, все остальное время компания дает, потому что, ну, она молодец, тоже, она очень много делает. Вот. но первый вариант, вы заключаете договор на рекламу, потому что в таксфоне нет ни шашечек, ничего, ну, просто реклама. То есть машина ездит, рекламирует компанию таксфон. Есть лицо и компания. Да, да, да, это первый момент, то есть мы имеем полное право это сделать, да? А второй момент, просто-напросто, да, человек, если опять же, если те регионы, которые, допустим, вот сейчас мы Хабарат запустим, и если человек хочет получить лицензию, то и когда это все будет работать, мы с удовольствием поможем это сделать. есть. То есть еще раз, компания сейчас начинает активно развивать проект, продукцию. Слушаю еще. В ближайшее время в вы как рекламу? но у нас Реклама – это будут билборды обязательно, но это будет не 100 билбордов, как мне сегодня сказали, там, а будут билборды, ну, может быть, 20 билбордов, но это будут самые ходовые места, то есть там, где, допустим, водители стоят в пробках и так далее и тому подобное. Плюс дополнительно будет реклама, которую мы… Себя очень хорошо показала реклама в Челябинской области, которую мы пускали. Там, где, допустим, идет чья-то реклама, да, изначально там… Таксфон – это круто. И все, больше ничего нет. Потом раз, другая реклама. Потом раз, допустим, интрига. там опять слова, да-да-да, интрига. это просто. Uh -huh. А потом уже в конце там, ролика, там, так с так и так далее, и так далее. Но изначально это просто фраза. Но это вы да. Да. Про радио, это радио То есть, ну, реклама будет массовой. То есть, увидите, сразу увидите, сразу заметите. Сразу заметите. Ну, видите, вот сейчас приедут э, ребята, и Иван Миленин приедет, и они совместно с владельцем таксопарка будут совместно это все решать. Потому что я не могу принять, допустим, решение сам. Потому что когда мы начинаем работать с таксопарком, это взаимная ворота, э, взаимная игра. В может, не знать в Хабаровске какая реклама работает. Вот я об этом. Запросто подключайтесь тоже. Потому что я рекламист, поэтому я интересуюсь. Запросто. Вот приедет, вы можете оставить свой телефон Артему, и он вас свяжет непосредственно с Иваном. И подключитесь к работе. Я только за. Если вы сможете сделать это все эффективно, запросто. Добро пожаловать на борт. Только мое присутствие, чтобы не подписались. Я заглавилась на Сахалинском. А какие нужно вы склады, чтобы к нам приехали и чтобы вы, собра... чтобы вы сказали, сколько вы можете собрать водителей такси, сколько владельцев таксопарка. Когда это будет сделано, мы приедем и поработаем с ними. То есть нам нужно понять, какая масса людей будет на мероприятии. Отсюда будем исходить. Поймите, каждая поездка для компании стоит определенных денег. А я не могу, то есть я к этим моментам еще раз отношусь очень-очень, очень так щепетильно. Тут а за свои ты деньги чувствуешь ответственность, а когда вот чужое, оно, эта ответственность напрягает. Если бы я не работал, допустим, а находился бы где-то там на островах или еще что-то, а что денег достаточно, А я фактически работаю, господи, очень мало сплю. И команда вся также работает в таком же режиме, я вас уверяю. Какое у вас впечатление от Хабаровска и вообще от уровня работы по сравнению там, допустим, с другими регионами? В тройку входим, в четверку, во Давайте, это провокационный вопрос. А то в Питер, меня там побьют. Подскажите, какой город самый больше по заявкам, которые идут от клиентов? И где машин много? В Питере машин много, в Москве сейчас стало не машин много, и заявок много, а не было бы машин. Не было бы, ну давайте так, вот опять же голословно говорить, это не совсем правильно. Я попрошу просто-напросто, что программисты подняли статистику, и мы ее выложим, это будет правильно. А если я сейчас буду что-то выдумывать, это вообще неправильно. Статистика нужна, чтобы видно было, что это я, я скажу просто-напросто программистам, чтобы они подняли по городам, и мы это выложим. Просто я стараюсь всегда не додумывать там. Есть моменты такие, когда разговариваешь с кем-то, да, и когда ты у него спрашиваешь там, а, ну вот это как? И он не знает, как это как, да? И он начинает, а я там думаю вот так, вот так. Я стараюсь а найти в его в руках. вы в личном кабинете, чтобы было видно, например, что 332 человека сегодня получили... Послужение. Я понял, я скажу обязательно, я скажу, чтобы этим занялись. Хорошо? Я обязательно приеду и обязательно скажу. Спасибо большое. кто.